Доллар, евро, курсы, обмены. Люди, которые пытаются поиграть в инвестора, это как казино. Жизнь превращается в дерьмо. Если у тебя меньше миллиона рублей, что ты вообще паришься? Ну сделай себе сиськи, в конце концов. Там прирост и здесь прирост. Вот она лестница успеха. Посмотрите, что Рыбаков делает, сделайте так же. <музыка> Игорь Владимирович, сейчас достаточно приличный, хороший курс рубля по отношению к доллару и к евро. Долго ли это продлится и стоит ли сейчас покупать э, валюту зарубежную? Вот Лично я сейчас покупаю доллар и ищу инвестиционные инструменты в долларах. Доллар на сегодня одна из самых фантикообразных валют, эмиссия. Ну, эмиссия идет триллионы долларов в месяц. Это означает, что все активы в мире, выраженные в долларах, будут расти. Ну то есть активы стоят, но так как фантиков становится больше, номинал э, цены этого актива будет расти. В предыдущий год многие бумаги подорожали в два раза, некоторые там в три. В следующий год индекс составит тоже ну, где-то не менее там в два раза. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас в кошельке было больше долларов, ну то есть этих фантиков инвестируете в долларовые ценные бумаги, но только в правильные, потому что некоторые бумаги это, ну, тоже надуются и сгорят. В то же самое время бумаги, выраженные в рублях, будут тоже подрастать, но не так быстро. Именно поэтому я перекладываю сейчас рублей в доллары, покупаю ценные бумаги в долларах, чтобы словить вот этот вот фантиковый рост долларовой экономики. Да. Значит, а потом, в определенный момент, я, кстати, подскажу, когда, да, выходить из тех бумаг, выраженных значит, в долларах да, и переложиться в рублевые бумаги. И таким образом, называется, если ты вовремя в одном месте вкладываешься и вовремя выходишь, а потом в этом месте вкладываешься и выходишь только вовремя, ты таким образом аккумулируешь и там прирост, и здесь прирост, а потом опять там, там. Вот она лестница успеха. Вы говорите, подскажу, когда выходить. Когда выходить? Дело в том, что я не могу предвидеть и планировать точку выхода. Но когда я ее вижу, я об этом сразу сообщу в Инстаграме или в Ютубе и так далее. Но это характеристики, можете хотя бы назвать этого тренда? Что вот по каким признакам Нет. вы узнаете? Вот когда я его начну, натнется, когда я его увижу, тогда я скажу, его невозможно ну, спланировать, предугадать. Абсолютно. То есть, ну, например, конечно же, политические моменты очень сильно влияют на положение рубля относительно доллара. Например, значит, если бюджеты наполнены хорошо, а они сейчас наполнены хорошо, то никакого смысла нашим финансовым властям в России, ну, скажем так, отпускать курс доллара, ну, то есть, чтобы он улетал куда-то. Вот никакого смысла. По идее, если бы наши финансовые власти сейчас не делали определенные интервенции, да, курс доллара бы падал. То есть, ну, реально справедливая там, цена, равновесная цена доллара сейчас там, 60 рублей, 50 рублей. Но, понимаешь, как если финансовые власти отпустят это положение вещей, то в бюджете уменьшится количество рублей, поэтому наши финансовые власти не будут его упускать. Я не могу предвидеть действия политических властей захотят ли они немножко ослабить рубль или наоборот захотят усилить рубль. У них достаточно приличные финансовые резервы, у наших финансовых властей, они могут с курсом рубля делать, что пожелают. Я исхожу из того, что то, что сейчас есть, это некое равновесное положение, в нем ну, как бы все выигрыши. Экспортеры выигрыши, они получают достаточно рублей за экспортированный товар, импортеров плюс-минус устраивает нынешний курс, они все-таки могут покупать импортное там оборудование, какие-то продукты, товары и так далее, то есть все вроде в таком вот балансе, поэтому в ближайшее время не намечается каких-то изменений. И я знаю, что все ждут август, традиционно в августе у нас должны произойти какие-то катаклизмы, то ли пуч, то ли там доллар куда-то улетает, рубль и так далее. Я не знаю, что произойдет в августе, Вот текущая раскладка такая, что штиль тихо все, равновесно, все спокойно, но в любой момент может произойти какая-то война, там вооруженные конфликты и так далее, и, и инвесторы всего мира сколыхнутся, начнут резко продавать какие-то ценные бумаги, это может спровоцировать какие-то ответные действия, и курсы поменяются. Так уже было, например, в 2014 году, когда события по Крыму были. Игорь Владимирович, про ценные бумаги мы поняли, но есть масса людей, которые все-таки не готовы туда вписываться. Их интересует, куда положить деньги, чтобы они как минимум сохранились. То есть купить доллары, купить евро или оставить в рублях. Вот здесь какой совет вы можете дать? Ну, здесь достаточно просто. Если твои планы не связаны с созданием пассивного дохода, такого длинного источника пассивного дохода, то есть не связано с твоей активной деятельностью, то тебе твои деньги, чтобы сохранить, надо просто потратить. Вообще закон денег гласит, он вообще первый, нулевой, вот самый главный закон денег. Да? Слушай, хочешь сохранить свои деньги — потрать их. Твое образование, твоя квалификация, которая дает тебе больше денег, да? твои статус, твои позиции, твоя известность — ну сделай себе сиськи, в конце концов. И жопу. Это сейчас совет на эскортнице? Ну да, то есть чтобы человек увеличен. Вкладывай деньги в себя так, чтобы у тебя было больше денег, потрать их, инвестируй их в себя. И второй вариант — это создание пассивного дохода. Здесь важна длина, то есть любые вложения денег создание пассивного дохода — это срок вложений от трех лет, подчеркиваю, от трех лет, желательно 10-15 лет. Это, ну, грубо говоря, ты создаешь некий пенсионный доход, то есть то, где ты вот вкладываешь деньги, вкладываешь, оттуда тебе начинает маленький ручеек денег идти. Эти деньги, которые ты вкладываешь в создание пассивного дохода, нельзя трогать, нельзя. Положил-вынул, положил-вынул. Это примерно следующее. ты Ну вот смотри, это в чем основном люди попадают. Они положили семечко, в горшочек, раз – росточек появился, там корешочек, да? И вот люди потом говорят, а дай-ка я посмотрю, как он растет, раз – его из земли, так вытаскивают вместе с корешком, ну, вроде растет, раз – обратно туда. Будет этот росточек расти? Нет. Вот в чем все, так сказать, получают гигантский фейл при начале создания пассивного источника дохода. Они постоянно пытаются ну, делать какие-то операции, продавать, покупать, а при этом они попадают на рекламу, на разные заманухи и так далее, поэтому они продают не вовремя, покупают не то, что надо, и это тоже не вовремя. Люди, которые пытаются поиграть в инвесторы, это как казино. Они теряют деньги. На фоне разговоров о том, что доллар нужно запретить его хождение, там, в том числе популистских разговоров, тем не менее достаточно серьезные люди говорят об этом, там Антон Силуанов говорит, Кудрина. Что вы думаете, возможно ли вот это обнуление и возможно ли, что доллар вообще перестанет в России ходить? Здесь есть две плоскости, политическая плоскость и финансовая. Вот Сразу скажу через финансовую плоскость. Да? финансовая антропология мира сейчас устроена в привязке к долларовым фантикам. Точка. Если ты ну, пытаешься ну, реально физически отвязаться от доллара, ты уходишь в изоляцию. Это можно сделать, если твоя экономика ну, значительная, большая и состоит не менее чем из 300 миллионов людей. Ученые рассчитали. 300-360 миллионов людей. Да? Ты можешь создать такой анклав, который будет жить достаточно изолированно и неплохо жить, потому что, ну как, такое большое феодальное хозяйство на принципах капитализма, ну, можно сделать. В России, как известно, сильно меньше, чем 300 миллионов людей, поэтому Россия технически не может быть островом, но ну, изолированным от финансового океана, а финансовый океан состоит из долларовых расчетов, поэтому это финансовый аспект. Ни о какой изоляции от финансового мира, выраженного в долларах, речи быть не может технически. Это что касается финансов. Теперь рассмотрим политическую плоскость. Ну, это плоскость политических заявлений и так называемых информационных интервенций, которая сильно влияет на поведение рынков, на решение спекулянтов покупать, не покупать, это такая политическая плоскость, но влияя на финансовые рынки, естественно, поле политических разборок — это отдельное поле обмена заявлениями, там, давление на какие-то страны или обмен ну, как бы, вот этими вот ударами. Поэтому в преддверии вот встречи Путин-Байден, конечно же, американские СМИ, американские финансовые власти и политики обменивались вот, целой тирадой таких вот очень ярких заявлений. В ответочку им прозвучали соответствующие заявления со стороны российских финансовых властей. Ну и на э, питерском форуме было заявлено про обнуление значит, Фонда национального благосостояния. Де-факто уже давно идут попытки России, ну, вот как политических властей и финансовых, максимально дистанцироваться от финансовой экономики, надо сказать, там, где это можно было сделать, это уже реализовано. А дальше это все пласт таких политических ну, заявлений, ну, популистских. Вы всех нас учили создавать резерв. Вот этот резерв держать лучше в какой валюте, в рублях, в евро или в долларах? Если у тебя больше миллиона рублей, то этот вопрос актуален доллары, евро, корзины, там, инвестиции, да? а лучше больше трех миллионов рублей. Если у тебя меньше миллиона рублей, что ты вообще паришься? Там, ну, скоро в отпуск поедешь, все равно все потратишь. Какая разница, в чем у тебя деньги? Лучше быстрее в отпуск езжай и все потрать. Вот что я могу сказать. То есть вообще вся эта тема — доллар, евро, курсы, обмены и так далее — она очень сильно преувеличена. Это очень спекулятивная тема, она очень сильно как бы выморачивает голову человека, вот, чтобы не потерять. чтобы Я так скажу, знаешь, какая природа денег? Ну, если ты хочешь, чтобы у тебя деньги всегда были, надо зарабатывать хорошо, понимаешь? И тогда ты не будешь париться, чтобы не потерять. Ты просто ну, вложил, но ну, ушли деньги, не переросли, но ну, ты еще заработал. Ты не будешь об этом бояться, понимаешь? А когда ты постоянно сидишь, как на пороховой бочке, куда-то вложил, и что-то потерял, и тебе страшно, то жизнь превращается в дерьмо, ну, постоянную тревогу. Повышайте свой доход, только вы зарабатываете, да? а потом, когда у вас больше трех миллионов рублей, ну посмотрите, что Рыбаков делает, сделайте так же, точка. Но вы же понимаете, что у большинства россиян нет даже близко миллиона рублей, значит ли это, что для них пассивный доход закрыт? К сожалению, я не люблю это слово, но здесь я его применю, к сожалению, да, он для них закрыт. Это очень ужасная и очень неприятная история. Социальный паттерн Российской Федерации, он такой, что все ищут стабильную жизнь. Даже есть такой термин — стабильная работа. Стабильная. Что и это, это как значит? бы в позитив. И это как бы в позитив. Так вот я скажу, стабильная работа — это в негатив, потому что стабильная работа означает, что ну, твой доход стабильно не растет. Более того, в нашей политике и Путин тот же говорит, главная социальная стабильность. Вот они, главные консерваторы и консерватологи да, нашего состояния. Что значит стабильный? Это значит, вот как есть, вот мы это будем сохранять, да? а вот как могло бы быть, мы даже туда не пойдем. Так вот я всех Подозываю. от того, что есть, опираясь на это, пойти дальше. Если у тебя есть сегодня определенные доходы, пойти и вырасти в следующие три года свои доходы в два раза. Если ты прорастал в 10 процентов там каждый год, ну окей, прорастай дальше под 10 процентов. Это отправится в нестабильность, подчеркиваю, в изменчивость, в конце концов, шаг вперед, делается только в том случае, если ты теряешь равновесие и переносишь ну, вес тела на ту ногу, которую выставил вперед. Только выстави ногу, а не так, что потерял равновесие и туда упал. Вот. Ввергайте себя в нестабильность, то есть меняйте работу, меняйте город проживания, меняйте людей, с которыми вы сейчас находитесь, потому что люди и ваше окружение принципиально другие паттерны действий, другие привычки, другие практики и так далее. Все меняйте. Не привыкайте к стабильности, как типа хорошо — это очень плохо, когда стабильно, да? отправляйтесь в путешествие и наполняйте себя новым, чтобы вам нравилось, что с вами происходит. Ребята, значит так, пишите мне в комментариях, какие темы по финансовой грамотности вам интересны конкретно. Я готовлю сейчас вебинар по финансовой грамотности, по как раз таки вопросом, как создать пассивный источник дохода, как не попасться в руки там, мошенников всяких, да? как создать финансовые привычки, подчеркиваю, свои финансовые привычки, чтобы деньги были и денег было больше, чем даже тебе надо, чтобы ты мог и кайфануть там, что-то там побаловаться, так сказать, с деньгами. Поэтому пишите мне в комментарии, я с учетом ваших комментариев тоже добавлю, так сказать, кое-какие блоки в свой вебинар и скоро сообщу о своем бесплатном вебинаре, где каждый из вас может побывать и прокачать свою начальную финансовую грамотность, ну и существенно поправить свои финансовые привычки, естественно. Жду. Я это мой замысл. Мерин мой замысел. Мой твои это замысл.